На сегодняшний день не только в интернете, но и в чисто бытовом общении сложилась такая ситуация, что э, мнения двух очень разных людей э, считаются равноценными, независимо от контекста и независимо от того, э, кто эти люди и на какую тему вообще бесед, э, на какую тему вообще идет разговор. Но на самом деле, давайте поставим мысленный эксперимент. Например, за каждый совет в вашей жизни представьте себе сумму денег, которая соизмерима с вашим месячным доходом. А теперь представьте, что за каждый совет в вашей жизни вы должны, вот просто выслушав его, должны заплатить эту сумму человеку. И, соответственно, вот что вы делаете? Вы сначала не обращаетесь к никому, но потом, например, наступает момент, когда вроде у вас есть эта сумма и нужно принять важное решение. Перед вами встает вопрос, кому эти деньги отдать и чей совет выслушать. И тут появляется человек, например, ну мы не будем брать, расчет, брать в расчет профессиональных экспертов, а говорим лишь, например, о людях, Например, если это совет в области ну, бизнеса. Один человек бизнесмен с опытом и с соответствующим образованием, а второй человек домохозяйка, например, которая не имеет ни образования, ни опыта в этой сфере. И вот… Они, вы должны заплатить одинаковую сумму. Кому вы заплатите, бизнесмену или домохозяйке? Соответственно, я не думаю, что кто-то заплатит домохозяйке. Из этого нужно сделать вывод, что для вас мнения двух разных людей не неравноценны. Мнения равноценны только если оба человека ни черта не понимают в этом вопросе. Тогда они равноценны. Если у одного человека есть соответствующее образование и опыт, его мнение гораздо важнее, имеет больше вес и должно учитываться по-другому. Да, мы можем выслушать каждого. Мы можем выслушать пятилетнюю девочку, мы можем выслушать там умственно отсталого человека, но не значит, что мы в своей жизни должны принимать решения, соответствующие э, вот этим неправильным, необоснованным советом, основанным не на опыте, не на... Образовании, а на какой-то фантазии или на самообмане, что человек сам думает, что он что-то понимает. Если мы посмотрим на человека, который спорит с учеными, называя их официальной наукой, там, и основывает, основывает свои выводы не на реальных аргументах, а на том, что он сам считает хорошими аргументами. Зачастую там присутствуют псевдонаучная литература низкого качества, его фантазии, его аж заблуждения какие-нибудь очень старые, которые он не, про, не перепроверяет и вообще не умение грамотно работать с информацией. Он вот это вот все собирает в кучу и пытается на этой основе выстроить какое-то свое мировоззрение, которое э, теоретически мы должны ставить на одну планку с мировоззрением ученого, профессионала в этой сфере который доказал свой профессионализм. Давайте не будем забывать, что когда речь идет, например, о кандидате или о докторе наук, это не пустой звук. Этот человек э, годами доказывал свое соответствие э, статусу, а статус высокий. Соответственно, я не говорю, что доктор наук не может ошибаться, я не говорю, что э, человек с улицы может оказаться не может никогда оказаться прав. Но все же, когда речь заходит о том, кому именно доверять, а к кому относиться с долей скепсиса, все-таки здесь нужно смотреть на статус человека. Но опять же, статус не псевдоакадемический, а именно статус реальный и статус, то есть, чтобы он был именно профессионал в той сфере, в какой сфере ведется диалог. Вот, собственно, все.